Представляем вашему вниманию экскурсию по Золотому кольцу Мохавской пустоши. Ощутите себя в шкуре настоящего постапокалипсического авантюриста и оцените все окрестности близ Нью вегаса своими глазами. Посетите такие места, как самую дружелюбную деревушку Гуд Спрингс, Аванпост Мохаве, Новок, Джейкобстаун и много, повторяю, много других. Наблюдайте сражения за дамбу полет ракет завода Рипкон, а также сфотографируйтесь с единственным и неповторимым робо города Прим. Оформите заявку на экскурсию для вас и вашей семьи в агентстве Vegas Transit уже сегодня и в подарок вы получите эксклюзивную возможность отдохнуть неделю в Лаке 38. Экскурсия по Золотому Кольцу Махавской пустоши вам будет что вспомнить. Мы не несем ответственности за полученные вещи или смерть во время экскурсии. Перед покупкой консультируйтесь со специалистом О, «Вегастрандит» на правах рекламы.